Всем привет, друзья! Сегодня продолжим тему рисования на iPad, а конкретно поговорим более подробно о функциях и возможностях программы Procreate, о том, чем пользуюсь я и почему. Подписываемся на наш YouTube-канал, обязательно ставим колокольчики, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Ну, конечно же, ставим лайки и пишем комментарии. Нам очень важна ваша активность. Для записи на сеанс пиши мне директ инстаграма, ссылочка на который находится в описании под этим видеороликом. Вся информация по поводу обучения находится в телеграм-канале Кольня, ссылка на который также в описании. Там тебе ответят на любой твой интересующий вопрос, поэтому залетаем, обращаемся и записываемся на курсы. Ну что, погнали? В прошлом видео я затронул тему рисования программы Procreate Procreate, рассказал очень кратко о их основных моментах. Сегодня поговорим более подробно о всех функциях, фишках и элементах. С чего начинается создание проекта в данной программе? То есть мы нажимаем плюсик, тут можем выбрать новый холст, который будем создавать. Здесь идут разные форматы, то есть есть уже форматы под размер экрана, есть квадрат, есть... 4к формат есть лист а4 и так далее также мы можем самостоятельно создать формат то есть определенное количество пикселей если вам требуется создать какой-то определенный дизайн возможно там не просто для татуировки не просто для эскиза а можно выходить и красиво оформить шапочку вашей группы то можете также создать определенный размер и в нем рисовать Я обычно использую размер экрана то есть для создания эскизов этого вполне. Хватит. Сверху у нас идет основное меню программы. Здесь у нас есть действия. Есть мы можем добавить сюда любой файл, фото, либо же сразу сделать снимок необходимого объекта. В последних версиях также добавили функцию текста. То есть мы можем выбрать различные шрифты и их стилизацию. Да. То есть вот так теперь нам экономит время. Нам не надо сюда ничего скачивать, добавлять. Можно взять и написать фразу. Привет, подписчики! Вот, все легко и удобно. Ну, конечно же, можно вырезать любой объект, либо же копировать как отдельный объект, так и копировать полностью весь холст. Ну, и, конечно же, вставить то, что мы копировали. Дальше у нас идут функции холста. Мы можем здесь обрезать и изменить размер. То есть, в принципе, данной функцией я пользуюсь очень редко. Если что-то пошло не так, и заказчик решил что-то изменить в формате татуировки. Здесь есть функция ассистент-анимации, которую добавили недавно. О ней я говорить не буду, так как ее не использую. Очень удобная фишка — это направляющая. При всем при этом мы можем их править, делать различные шаг сетки, то есть как мелкую сеточку, так и крупную. Можем уменьшать, либо же увеличивать ее непрозрачность, чтобы ее либо совсем не было видно, да? либо же прямо она четко выделялась. Конечно же регулируем толщину этих полосок. Данная сетка нам помогает рисовать какие-то прям аккуратные, четкие объекты. То есть мы здесь можем строить прям тот же портрет, чтобы у нас глаза, нос, там, рот были расположены прям так, как надо. Ну и в принципе композиционно как-то комбинировать объекты при помощи этой сетки гораздо проще и удобнее. Есть также изометрия. Я ей также я пользуюсь редко. Это уже. 2 сетка и изометрия, она подходит больше для как-то каллиграфии, для того, чтобы ваши буквы были идеальные, четкие, ровные. Есть очень крутая функция, которой я пользуюсь частенько, это симметрия. То есть симметрия нам позволяет рисовать идеальные симметричные объекты, что позволяет прям очень сильно экономить время, когда вы понимаете, что у вас симметричный объект, зачем вам тратить время сначала на одну половину, потом на другую, либо же нарисовать одну половину, потом ее копировать в вторую, если можно рисовать сразу. Очень удобно. Немногие про эту функцию знают, но теперь вы знаете все. Также можем отражать холст, в принципе, по горизонтали, по вертикали, но тоже в принципе, ничего не надо. Сохраняем объект при помощи функции «Поделиться». Здесь есть различные форматы, то есть формат Procreate, PSD, PDF, JPEG, PNG, TIFF. То есть, в принципе, какой формат для вас удобен, такой вы и сохраняете. Но если вы сохраняете формат PNG для того, чтобы вы могли легко и просто потом вставить ваш рисунок, какой-то другой файл, э, необходимо убрать фон, то есть выбираем холсты, нажимаем галочку, то есть выбираем фон для того, чтобы ваш объект был прозрачным, чтобы вы могли вставить в любое место, то есть, к примеру, это тот же логотип, либо же какой-то э, одинаковый объект, который можно вставлять в несколько изображений, можно сохранить подобным образом. И не нужно ничего там обводить, выделять и лишние какие-то функции. Также здесь есть очень клевая функция — это воспроизведение таймлапс видео, то есть вы можете полностью просмотреть, как вы рисовали объект, то есть как вы строили его с нуля и прям до полного завершения. Таким образом вы можете выгружать свои соцсети, создание ваших проектов, да и в принципе самому будет гораздо удобнее посмотреть со стороны, как ты рисуешь и сделать какие-то конкретные выводы, потому что во время рисования мы выполняем очень много лишних функций. В принципе, дальше у нас тут настройки, это уже на вкус и цвет, я это лично не использую, то есть можно убрать курсор, как-то Изменить интерфейс под левую, под правую руку. Да? Интерфейс — это именно вот эта функция, где у нас идет увеличение размера кисти и непрозрачность кисти. То есть Что такое непрозрачность? Если мы ее уменьшаем, то, следовательно, ваша кисть будет более прозрачная. Да, то есть уменьшаем, кисть у нас будет более прозрачная, увеличиваем, она будет более насыщенная. В принципе, в принципе, все понятно. По размеру я думаю, да, тоже все просто. Чем больше размер, чем толще ваша кисть, тем меньше размер чем тоньше. То есть э, отмена всех действий выполняется двумя пальцами. то есть Просто мы нажимаем на экран и все отменяется. Есть, к примеру, нарисовали, надо отменить, нажимаем двумя пальцами и все. Также на этом интерфейсе здесь есть кнопка отмена, либо же возврата действия, который мы выполнили. Далее, по настройкам. Здесь есть очень много всего, то есть как пластика, шумы, резкости, какие-то помехи. Это больше подходит, наверное, для каких-то дизайнеров, либо для тех, кто рисует какие-то иллюстрации. Я обычно использую тон, насыщенность и яркость. То есть для чего? К примеру. То есть для чего? Для, в принципе, вот у нас есть какой-то цветной объект, который необходимо добавить. Так пусть, к примеру, это будет доллар. Он такой с ярким, с бликами, все дела. То есть мы берем, включаем тон, насыщенность яркость. Здесь мы, во-первых, можем изменить тон, то есть прям поиграться с цветом. Данную функцию можно использовать, например, в различных слоях. Если вы покрасили объект или передумали с цветом, вам нужно сделать другой. Можете с этим поиграться. Здесь можно уменьшить насыщенность, что делает ваш рисунок черно-белым. Либо же, наоборот, сделать поярче, чтобы она сильно-сильно выделялась. А также можно поиграться с яркостью. То есть делать более темный или более светлый рисунок. Это, в принципе, полезно для того, чтобы... При подборе референсов, да, то есть обычно это цветные какие-то картинки. Если вы, например, рисуете в ЧБ, и вам необходимо быстро вставить сюда какую-то картинку, как-то перерисовать, стилизовать, вы можете выкрутить насыщенность и сделаете за нее черно-белую, без каких-то лишних обработок, и все максимально быстро. Далее, то есть у нас есть тут и различные размытия, то есть, да, какое-то, то есть, но ну, это больше такие функции, как я уже сказал, для тех, кто рисует такие иллюстрации, кому это нужно. Я это использую очень редко, поэтому на этом оставить внимание не буду. То есть дальше у нас тут выделение. Выделение идет как автоматическое, то есть мы можем выбрать объект, да, к примеру, какой-то более контрастный, более четкий, и копировать его в новый слой. Это позволяет нам не обрисовывать объект, не перерисовывать, а прям полностью его копировать без всего лишнего, то есть только контур. Либо же мы можем выбрать произвольное выделение и обрисовывать какие-то основные объекты, которые нам необходимы. При этом мы можем спокойно двигать, увеличить, уменьшать. То есть эта функция позволяет во время рисования изменять форму вашего объекта. К примеру, да, глаз вы нарисовали больше, либо меньше, нужно его увеличить. Просто обводим и увеличиваем. Также у нас здесь что идет? Мы можем, например, выбрали вы также эту голову, да, и вы можете ее деформировать различным образом, да, вытягивать, искажать то есть, в принципе, также да, вертеть ее в плоскости. Эти полезные функции также позволят удобно играться с референсами, которые обычно у нас сфотографированы под разными углами, либо же также как-то играться и искажать ваш эскиз. На самом деле функции очень полезны, то есть я использую практически каждый раз, когда рисую какие-то объекты. Ну и, конечно же, двумя пальцами мы можем приближать и отдалять объект как захотим. То есть максимально можем отдалить, либо же максимально приблизить, для того чтобы нарисовать какие-то мелкие детали, элементы. При всем при этом, с помощью данной стрелочки, мы можем крутить наш объект, то есть вписывать его в формат экрана. То есть, в принципе, такие вещи, которые есть в любых программах для рисования. Переходим к самому интересному. Эскиз мы можем начинать рисовать, в принципе, либо на белом листе, либо же, кому привычнее, можем скачать, например, обычный лист акварели в формате PNG, подогнать его под формат нашего экрана. Для того, чтобы он смотрелся более естественно, а также эскиз, который будет он поверх него, выделялся более лучше, можем уменьшить непрозрачность того, чтобы имитировать именно вот этот вот эффект рисования на бумаге. Многие спрашивают, как это ты добавляешь подложку из акварельного листа. Легко и просто. Берешь фотографию, вставляешь, уменьшаешь непрозрачность. Здесь буква N у нас есть, и все, то есть выглядит все максимально естественно. Далее. Все фотографии, либо же объект у нас автоматически появляются в новом слое. То есть при их добавлении не нужно нам добавлять слои. Но более подробно про слои. Что такое и зачем? То есть я все вообще элементы новые рисую в новом слое. То есть нажимаем плюсик, у нас появляется слой, и мы уже в нем рисуем. Нам необходимо добавить новый какой-то объект. Нажимаем плюсик и рисуем его сверху. Ни в коем случае нельзя рисовать какие-то наброски, либо же и основные контура, покрасы в одном слое. Во-первых, у нас не получится потом ничего изменить, как-то отредактировать. Во-вторых, рисунок будет выглядеть просто ужасно. Поэтому все новые объекты, там контура, покрасы, тени, точки, все необходимо рисовать в новом слое. Даже каждый объект отдельно красить лучше в новом слое. И при необходимости потом лучше их объединить, нажав на слой, мы тут видим дополнительные функции. То есть из всего этого списка я использую только копирование, то есть если мне необходимо копировать определенный слой, да, и объединение, либо же комбинирование с нижним слоем. Что такое объединение? Просто берутся два слоя и объединяются в один. Комбинирование — это у нас, получается, они объединяются также в один, но уже в новую папку. То есть при, всем, при этом они все равно находятся отдельно друг от друга. В правом верхнем углу у нас есть иконка с цветовым кругом. То есть здесь, в принципе, есть различные раскладки, как круг, как и прямоугольник, да? то есть есть какие-то гармонии определенные. То есть мы можем здесь, в принципе, создавать проект, отталкиваясь от именно их контрастности. То есть эта штука подойдет для тех, кто хочет рисовать цветные яркие рисунки в стиле, например, Neo Можно легко и просто делать, потому что он автоматически уже сам подгоняет именно гармоничное сочетание цветов. Также есть значения, палитры, но, в принципе, я этим ничем не пользуюсь. Я обычно использую либо круг, либо классическую раскладку. В круге есть различные цвета, в принципе, и огромное количество их оттенков. То есть мы при помощи там, пальца либо пенсила можем выбрать совершенно любой оттенок, который нам необходим. Здесь безграничное количество цветов. Ну что, переходим к самому интересному. Вы очень часто спрашиваете меня в директе по поводу того, какими кистями я пользуюсь в программе Procreate. Давайте поговорим о кистях. Здесь есть огромное количество различных стандартных кистей, то есть вот набросков, то есть здесь есть все карандаши какие-то, мелкие, пастель, то есть все. Есть огромное количество различных кистей, аэрографов, то есть рапидографов, каких-то определенных фишек, то есть свечения, молнии. Огромное количество кистей. Прям не буду перечитать, потому что видео займет 25 часов. Также вы можете сюда спокойно, Загрузить как бесплатные кисти, которые можно найти в интернете, просто погуглив там кисть, бесплатные кисти для Procreate. Также есть различные платные кисти, которые с различными там, модными фишками, то есть из платных кистей у меня есть имитация там, граффити, да, вот, баллончика, подобные штуки можно им рисовать. То есть вплоть от каких-то более простых вещей там до различных приколюх. Всякие брызги, подтеки, в принципе об этом ладно. Я в основном все равно использую... Стандартные кисти, чтобы вам было удобнее всем рассказать, я создал папку графика. То есть, да, здесь можно создавать отдельные папки с кистями и закидывать прям полностью. Например, там называть папку не нетрадиционал, закидывать туда кисти, которые вы рисуете в этом стиле и так далее. То есть, я обычно рисую в графике, я назвал папку таким образом. Какими кистями я пользуюсь? Конечно же, это три вида карандашей. Это карандаш HB, механический карандаш и карандаш 6B. 6B я обычно использую для каких-то набросков так как при максимальном размере кисти можно рисовать такие достаточно жирные линии, с которыми удобно, в принципе, делать какие-то набросочные элементы. Механический карандаш и карандаш HB я обычно использую либо для каких-то тонких контуров на объектах, либо же каких-то штрихов, то есть какие-то мелочи, именно таких легких, схожих к вип -шейнингу. Мел. Многие из вас спрашивают, чем же ты делаешь тени в графике, как ты это делаешь. Я просто обычно использую стандартный мел Баноба. То есть при увеличенном размере кисти он создает значит, такую фактурную структуру, похожую на точки, похожую на плотный такой легкий вип -шень. При этом можно рисовать какие-то мягкие тени. То есть от нажатия пера на экран зависит, это у нас будет какая-то насыщенная, Полоса, либо же это будет, например, какая-то легкая легкая тень при слабом нажатии на экран. То есть нажатие тоже влияет. Нажатие также влияет, к примеру, на рапидографии на толщину линии. То есть чем меньше мы нажимаем на экран, тем линия будет тоньше. Чем мы сильнее нажимаем, не будет толще. В принципе, подобным образом можно играться с контурами, делать какие-то интересные там, утолщения, то есть, чтобы ваш контур был какой-то динамичный, интересный и не скучный. Вот. Так как мы уже перешли к рапидографу, давайте поговорим о том, чем я рисую контур. Контур я обычно рисую либо монолайном, то есть это у нас обычный толстый контур, при этом который не плавно начинается, а прям сразу с жирного пера. Имитирует, в принципе, какой-нибудь э, линер. Вы заметили, наверное, да, что у меня идет ровная такая прям полосочка. Таким образом это получается? Это получается именно студии кистей. То есть мы нажимаем на кисть, да, еще раз покажу, нажимаем на кисть, здесь у нас появляются различные их функции. Я обычно использую только Streamline, то есть Streamline позволяет делать как раз таки ровную линию. Если мы Streamline набираем, наша полоса будет какая-то более кривая, нам нужно самостоятельно контролировать ее ровность. Если мы Streamline включаем, то линия будет более плавная и ровная. Функция, конечно, такая читерская, но в принципе использовать ее без проблем можно. Также есть здесь различные, можно поменять их форму, то есть поиграться и создавать там со, собственные стили. Я этим не занимаюсь, мне хватает заглаза стандартных кистей, либо же тех кистей, которые я дополнительно скачал сюда. Также есть интервалы, то есть можно прям делать какие-то точечные из этого всего объекты, да. Есть различные колебания, чтобы наш контур был раз, разбросанный, да, такой как дотворк можно сделать. Также есть функция угасания для того, чтобы более плавно заканчивалась, например, наша линия, вот, подобным образом. Я, если честно, использую только Streamline. Ну, как я уже говорил, Rapidograph, то есть им я делаю основные контура, тем более прям плюс есть то, что можно делать как тоненькие полоски, так и толстые, и при этом переходы между толстым и тонким контуром прям супер отлично. Кисть под названием Меркури я использую для такого более фактурного контура, потому что он у нас получается не идеально ровный, а такие по краям любящие штышочки. Маркером я делаю какие-то также наброски. Различные кисти — это уже более какие-то фактурные элементы, в принципе, это все на любителя. Также, наверное, основной кисть, который я использую постоянно — это средний аэрограф. Почему именно средний? Потому что он позволяет делать прям, во-первых, плотные покрасы, то есть крашу, например, какие-то цветные картинки, я именно им. А также позволяет делать при смене, например, более темный цвет, плавные переходы. Вот прям темного, какой-то более светлый. Ну, вот, просто наслаювая друг на друга, и все получается без проблем. А, помимо кистей, которые вы можете учить самостоятельно, я говорю, здесь огромное количество, всех я говорить не буду, о всех лучше мы поговорим их. Лучше мы поговорим про их использование в будущих роликах, если вы напишите в комментариях, когда вам описывать эскизы. Также есть ластик, да, то есть ластик также мы можем выбирать самостоятельно, то есть, именно э, то перо, которое мы будем стирать, мы можем выбрать самостоятельно. Это может быть как и аэрограф, это может быть как и кисть, следовательно, она будет стирать не полностью, а с какой-то такой фактурой, да. То есть, в принципе, полезно, удобно. А также есть функция палец, который также мы можем кисть выбрать самостоятельно. Я обычно использую средний аэрограф. Для чего нам нужен палец? В принципе, как и в обычном рисовании, то есть у нас есть какой-то объект, нам необходимо, может быть, как-то более плавно его раскидать, да, то есть мы выбираем палец и уже аккуратненько делаем более легкий переход прямо в бумагу. Я, если честно, эту функцию использую редко, но, в принципе, она позволяет добиться прям каких-то там максимальных переходов. Это, наверное, все те основные функции, все те основные кисти, которые я использую в данной программе. Мы решили, что начнем именно с основы, для того, чтобы в будущем, когда возможно, если наберется хорошая активность под этим видеороликом, когда мы будем создавать полноценные эскизы, чтобы обратно к этим функциям не возвращаться, чтобы вы все знали и без проблем могли их использовать уже в создании проектов. Если ты хочешь, чтобы я продолжал тему рисования на iPad, Возможно, создал полностью эскиз с нуля и научил этому вас. Пишите комментарии, мы все учтем и сделаем пушечный выпуск для вас. Как всегда, подписываемся на наш канал, ставим колокольчик, чтобы не пропустить ни одно новое видео. Конечно же, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока.